Я планирую вот так двигаться от а при меня. Привет. Расскажешь, что случилось с Гуфом? Нет. Не расскажу. Зашел сюда посплетничать. Ты ошибся. Больше вообще ничего не буду говорить. Ни за кого, нигде, поскольку есть. Люди, которые записывают мои прямые эфиры и выкладывают их на YouTube, еще и ко всему в хуем качестве. Мне не нравится такая фигня. Что это за хрень? Ну да, ты спрашиваешь меня о хуйне какой-то. Чё с гуфом? У старого G самочувствие по ситуации. А если вы хотите, уточни что-либо. Вы напишите ему лично, я не буду передатчиком по поводу состояния Адеши. Он жив, самое главное, он наш друг, и независимо от того, как смотрят на это все социальные сети, он им остается. И знаете, что говна в человеке ни не на столечке, нету. Молодец, интерес. Именно, что с Гуфом случилось. Пиши конкретно. Тебя интересует его здоровье? Ты беспокоишься о его здоровье? Это одно дело. Окей. Я тебя понял. Твои интересы не хуйня. От души. Знаю, что это не так, но почту за правду с Гуфом на этот вопрос я отвечать больше не буду дабы не провоцировать всяких любителей записи с Гуфом знаю только то что знаю только то что беспредел произошел бы и к сожалению у нас не было рядом в этот момент не было людей у кого было оружие не было достойной охраны и Произошел беспредел, люди скоропостижно скрылись, просто дафум. на самом деле, относительно небольших пиздюлей, биги, честно, я биги больше не вот. а Больше я не буду ничего рассказывать, потому что всякие дауны реально записывают эту хуйню, потом, короче, постят это на ютюбе в дерьмовом качестве, и вообще это не очень красиво. Я это здесь не для этого рассказываю, если я захочу пойти дать интервью, чтобы его где-то разместили, я буду в другом свете все рассказывать. Каково писать заявы? Вот мое отношение к этому следующее. Значит, если бы это люди были из мира, из нашего, да, из рэперского или из какого-то, не олигархи, там, миллиардеры какие-то, то это был бы один разговор, если бы это были там какие-то люди, которых ты знаешь и с которыми ты можешь разобраться, и ты знал бы, что они не сделают то же самое при этом, это один разговор. А когда это незнакомые люди, то просто элементарная ответка от Леши могла бы обернуться ему абсолютно таким же исходом. Он не знает заказчика, не знает вообще, кто заказывал этот корпоратив. Просто влиятельный человек позволил себе рукоприкладство. Соответственно, он себе исполнил, там что-то решил. И после этого он просто убежал оттуда, Никто не знает его, кто он такой, что он. Конечно. Знаю, что очень влиятельные, состоятельные люди. Как с ними бороться? С ними бороться только по их правилам. Если этот человек имеет отношение к госслужбе там, или еще чему-то, по-иному, как ты будешь разруливать? Вот ты мне скажи. Гангстеры, объясните мне, пожалуйста. А если ты заяву пишешь на мусоров, тогда ты кто? Скажите мне, если ты пишешь заяву на мусора тогда ты кто? Тоже? А ты откуда знаешь, что заказчик не мусор был? Кому ты пойдешь, что делать? Или просто схаватят? Посему немножко ситуация неоднозначная, я вам скажу так пиздеть, не мешки ворочить, а когда ты оказываешься в положении подобного, происходят вещи, которые не от тебя зависят. Каких пацанов он написал, дай, о чем ты вообще говоришь? Ну тогда о том речь, как бы, а... И никаких там не было пацанов там был какой-то непонятный тип вообще которого никто не знает никогда не видел с охраной, с кучей охраны позволил себе там, ну короче какая-то хуйня нездоровая абсолютно выглядит вообще как заказная постанова вот поэтому я не знаю но не на пацанов да да я понял король вот так посему да вы успокойтесь там а то многие люди умничают, там, пишут, бля, мусорнулся еще что-то. Чего, блядь? Ты, короче, вообще там нельзя писать вообще ни на кого. Ты не шаришь вообще. Ты не сечешь просто вообще. у тебя не было в жизни ситуации, когда тебе приходилось бы писать на мусоров заявок. Вот тогда бы ты понял, о чем речь. И это не считается западло, ни по каким понятиям. Я вообще как бы отношусь себя к человеку и живу по-людским понятиям, поэтому ни, никаких тут мурчащих, там, мурок тут нету, воров в законе тем более. Э, если говорить просто по-людски, да, что если тебя пришли и присунули люди, которые есть должности где-то в аппарате или еще что-то, с ними надо бороться таким же способом, как они будут бороться с тобой. Ты не можешь ничего сделать. Ты не можешь его избить. Ты можешь причинить ему какой-то физический вред. Или, я не знаю, подкараулить и ебнуть его. И быть уверенным, что он не сделает то же самое. Тебе за это намного больше придется нести ответственность. Посему вот так. Их же способами... Как с ними еще бороться? Их же способами. Типа того, ну вот поэтому как бы люди пишут на них заявы. А тут неоднозначно не абсолютно. Не лезть тогда никуда. Куда лезть? Кто лез куда? Человек приехал, выполнял свою работу. Выступил, там, поддержал кайфом молодежи, там, на дне рождения у кого-то, молодых. Ты не умничай, короче, я понял, ты не шаришь просто, ты говоришь вещи, ну, которые в реальной жизни не имеют отношения сейчас. Лез. А кто лез -то куда? Хорошо. Давай я так тебя спрошу. Представь себе ситуацию. Сегодня ты с друзьями едешь на шашлыки. Вас принимают Опера. Уголовный розыск Стреляют по вам после собирают, Стреляют э, Травматическим оружием После собирают все гильзы Вытирают все пальчики и похищают Одного из ваших И после привозят его домой И хитят у него там Порядка миллиона рублей из дома А потом отпускают Что ты будешь делать? Умник, давай скажи мне скажи как ты будешь бороться с этим в данной ситуации есть а, подразделения как, сб да там дсб всякие короче конторы которые занимаются расследованием преступлений ну там в МВД короче вот у служителей закона и так далее у, у них специальные должности Короче, я понял, ну неинтересно это слушать, хуй мне вообще все говорит. Равно... Короче, суть в том, что бороться с этим можно только ниже способом. Так что заяву писать на пацанов, с которыми ты стиле подрался за что-то и получил пиздея, это одно дело. А писать заяву на людей, которые выше тебя в социальном положении и имеют больше связи. От кого ты будешь здесь помощи ждать? Вы смотрите кино очень много, и вы делаете выводы из всякой ну, такой поверхностной информации, скажем так. Но никто не попадал в это, чтобы действительно анализировать здраво, понимать вообще всю эту дичь. Смотри, короче, ты что, сидевший, что ли, или что? Да каких тысяч подписчиков, у меня половину накручена да. Тупо ради того, чтобы свайпап можно было сделать. Вот эти все, блядь, те, кто рассказывают там, за принципы, больше всех там. В частности, люди, которые сидят там, в тюрьме. Я не буду говорить, что все, да. Но очень много людей, которые говорят за то, что там. Ладно, это на самом деле не моя тема, поэтому я не буду углубляться здесь сейчас. Послушай, я тебе еще раз говорю, если ты в курсе за эту тему, тогда ты должен знать, что на красных писать заяву можно. А если этот человек при погонах был, он узнает это как может. Если он себе позволяет людей в клубе бить. У него может быть присвоено звание, причем заработка. Короче, у меня сейчас сядет телефон, я выхожу из эфира, тем более мы переходим к Бороде. Вот. Все, давайте связь, короче, всем доброго.